Меня зовут Максим, я основатель бренда Юность, занимаюсь дизайном. И одновременно у меня депрессия 16 лет по этому поводу. Из них где-то лет 13 я занимаюсь одеждой, мерчем и всяким вот таким вот связанным со шмотом. Сегодня я постараюсь рассказать вам немножко про мерч, как попытаться сделать его не прикольным, а действительно классным а, в реалиях нашей страны. Вот. все таки это возможно. А, значит, начну, наверное, пожалуй, с истории, небольшой такой вот экскурс. А, Почему-то в Рунете пишут, что вообще мерч, он весь пошел от музыкальных групп в 60-х годах, но это не совсем так. А, изначально ну, по крайней мере, из той инфы, которую я нашел. А, мерч имеет отношение к спорту, а, и первым мерчем считаются спортивные бейсбольные карточки. И самая-самая первая а, вот такая вот бейсбольная карточка появилась в 1856 году у команды Brooklyn Athletics. Это вот эти вот суровые крестьяне с палками. Они этими палками, видимо, играют в бейсбол. А, и эти карточки распространяли табачные компании, они вкладывали их а, в банки с табаком, вот. и тем самым как бы продвигали такой некий интерес э, к курению <laughs> и бейсболу, наверное. Не знаю, как, как до сих пор не понимаю, как курение и бейсбол связаны. И спорт, вообще, в принципе. Вот. Потом э, где-то в 20-х годах, э, годах э, карточки стали выпускать отдельно, без табака уже, и они имели какой-то ошеломляющий успех. Собственно, вот эту вот карточку с этими дядьками можно найти сейчас на eBay, она стоит в районе 250 тысяч долларов, если вдруг кто-то хочет. Есть желающие, нет? Вот, а потом где-то в 50-х годах был бум шелкографии, и мерч расширился от, ну, как бы от карточек перешел к футболкам, к бейсболкам различным, там, брелкам, все, на чем можно было напечатать шелкографию, это стало мерчем. Собственно, как бы, а потом уже подтянулись музыканты, но э, произошло это не так, как считается, что вот музыканты такие, а давайте писать наше название на футболке. Все было не так. У Фрэнка Синатры были фанатки, и очень много, и назывались они... А, Бобби Соксеры, а, они занимались тем, что на своих свитерах и футболках, рубашках а, писали имя Фрэнк Синатра. Вот. Собственно, эту тему подхватили в дальнейшем и другие музыканты, в частности, Битлз, а, которые выпускали со своим логотипом, мне кажется, все вообще, все, что на чем можно напечатать, они выпускали. То есть у них были расчески с их фотками, типа «Причешись» как Битлз. Вот зубные щетки какие-то, там зубная паста, Вся вообще вот возможная ерунда, которая может быть, вот выпускалась с их логотипом. Вот. Но фанаты были в восторге, естественно, и поддерживали свою э, любимую группу. Вот. Отдельно хочу э, выделить э, так называемый Foam Finger. Э, очень популярная штука э, в Америке. На, опять же у спортивных команд а, придумал ее обычный школьник, которому было 16 лет он сделал ее из папье-маше а, чтобы поддержать свою любимую школьную команду вот. и впоследствии спустя 7 лет она стала как бы прародителем вот этой вот, вот, поролоновой руки вот. произошло это по-моему в 70-х годах в 71-м или 75-м что-то около того. А, опять же, у нас не очень популярная штука. Мне вот э, Гриш, э, Гоша знает, возможно, у нас руку сделать в России, да? Возможно. Вот. А, собственно, впоследствии, э, как бы, мерч стал не только отображением любви людей к там, любимым группам или какой-то спортивной команде, он стал э, отображением причастности э, к какому-то комьюнити или движухе, там, ну, например, там, байкеры делали свои куртки с нашивками там, на спине или там, футболки. футболке. Опять же, вот, впоследствии из вот такой вот э, э, показухи, скажем так, вырос э, стритвир который впоследствии стал э, вырос из андеграунда э, в, в огромную индустрию, с которой э, сейчас э, коллаборируют э, всякие мастодонты фэшна. Вот, э, в частности, вот здесь на слайде Стуси, э, Supreme э, с ЛВ, который в свое время задолбал всех. Вот, э, также Что еще здесь у нас? Пелос и Ральф Лорен и чей-то гроб, не знаю, чей. А, вот Впоследствии а, мерч, а, он как бы перестал быть просто сувениркой, он перерос уже в отдельную, ну, в часть гардероба людей, перестал, а, стерлась вот эта вот грань между сувенирной продукцией и просто одеждой. Um, это очень хорошо показывает мерч Кани um, Веста, который по качеству и востребованности не уступает uh, его собственному бренду Изи. Вот. Он точно так же люто перепродается, точно так же солдаут за первые 5 секунд и невозможно его купить uh, в первый там, день продаж, в очереди на концертах там, и прочее. прочее. Вот. А, опять же, это подтверждает Икея. Um, которая в свое время э, очень много кастомайзеров делала из их сумок, э, бейсболки, там, сумки, даже вот кто-то трусики сделал. А, вот, и Икеа выпустила свой мерч, э, свою одежду, но она, они как бы позиционировали это не как мерч, а вот как линия одежды своя. В России она, к сожалению, не продавалась, потому что у нас э, в Икеа древолазы сидят, которые не хотят такое продавать. Вот. Также американское космическое агентство NASA э, делал э, мерч с различными э, брендами, и крупными, и с дизайнерами, и с кем то не делал, там просто бесчисленное количество коллабораций. Они там делали и с Балентиагой, ну, вот буквально недавно, а с Херном Престоном, но в то же время у них есть коллаб с, с H&M, или там Urban Outfitters американский. Вот а, все это подтверждает а, то, что как бы ну, слово мерч, оно в принципе уже не несет то, что оно несло изначально. Это ну, уже просто часть гардероба, точно так же как и там, футболки с логотипами любимых команд. Вы, вы, ну, люди их не носят а исключительно только на концерты. То есть это как бы, можно надеть любой день и как бы все будет окей. Вот. А, Отдельно хочу выделить мерч э, в ресторанной индустрии и, в частности, хочу сказать про Hard Rock Cafe, как ни странно. Эти чуваки просто на мерче собаку съели, а, и прибыль с мерча, я думаю, является такой внушительной частью общей прибыли компании, потому что Hard Rock Cafe открывает свои магазины мерча э, без кафе. То есть у них есть места, где просто ты заходишь в магазин, покупаешь стакан с их логотипом, а, они еще делают, ну, у них есть эти пивные стаканы, и они их делают для каждой страны, и люди их коллекционируют. А, в Америке есть такая тема, что, собственно, если ты ешь в хардрок кафе, ты можешь купить посуду, из которой ты только что ел. Тебя просто в чек записывают, и все. Вот, а, собственно, не так... Ну уже, наверное, давно все-таки фэшн-индустрия обратила внимание на мерч, э, на ресторанный мерч. Э, вот, собственно, мы в юности делали коллаборацию с KFC. Макдональдс э, делает много коллабораций, в частности, с дизайнером э, Александром Вангом для Китая. Они выпускали сумки в виде вот. Э, здесь на слайде видно, в виде упаковочного пакета из Макдональдса и в виде а, корзины такой для пикника. А, так, что еще, как ситуация обстоит у нас в стране? Ситуация обстоит немного грустно, а, потому что тут некий диссонанс. в общем. Лю людям надоела вот эта вот халява бесполезная. Раньше как бы многие делали ну футболки на раздачу, неважно какого, не качества там, вот, бейсболка, ЛДПР, вот это вот. И все, а, там, в голодных каких-нибудь 90 девяностых люди их хранили, носили их на даче. Сейчас это, ну, никого, никого э, не удивишь. Вот, буквально сегодня у метро мне пытались там, вручить какие-то там календари ЛДПР. Вот. и Но те, кто делает мерч, они этого, к сожалению, не понимают. Ну, не все. Многое меняется, конечно, но большинство не понимают, что людям неинтересно получать вот этот вот халявный одноразовый продукт, который ну, не несет за собой ничего, кроме того, что вот очередная какая-то вещь, которую придется донести до помойки выкинуть, или сделать из нее там тряпку для пола. Это в лучшем случае. Кто-то делает вот так, берет и через плечо сразу выбрасывает э, в помойку. А, собственно, многие пытаются, но получается не очень. Например, музей-гараж, мерч у них. Слово скука вообще даже не описывает э, то, как выглядит их грустный мерч. Они просто делают банальную сувенирку и ничего нового. Но э, есть примеры Охеренного мерча. Например, есть такое заведение Underdog, к которому я имею непосредственное отношение. И мы с ребятами пытаемся делать классный мерч. В частности, вот первое, что мы выпустили, ну, кроме футболок, мы выпустили кофейный дроп. Туда вошел... Не только просто мерч, там, футболки, и всякое такое. Мы сделали кофе э, с кооперативом черный, э, обжарили, рассыпали, сделали классно все. И сделали в бутылках э, cold брю э, и еще кружечки. И все это вот, там, черное в углу. Назвали не святая вода. имела некоторый успех. Вот. Кроме того, а, мы с ребятами выпускаем разные штуки. Типа вот последний дроп у нас был а, для песелей. Мы выпустили поводки, ошейники, миски а, в коллаборации с Бэкярд Керамикс и пакетики для какашек, которые нам задизайнил а, наш знакомый татуировщик из Петербурга а, Владимир Мечит. А, советую вам его посмотреть. Очень крутой чувак. Там, ну, как бы, это даже не татуировка больше, даже, скорее, искусство. Вот. А, собственно, из всего этого списка рекомендую все посмотреть, а, потому что это реально крутые проекты. В частности, меня очень э, задел Яндекс Кроссб... с Crosby э, Studios. Очень крутой проект. Прям вот вышка. Они сделали вот да, даже нас. <laughs> вот. Еще очень понравился мерч у Альфа-банка, они ну, делают классный продукт, я сейчас не про карточки, не про их кредиты, именно именно вот про мерч, вот. и не про обслуживание их. А, сам мерч у них очень крутой и очень крутая подача, то есть это не просто какие-то банальные футболки, а, они делают какие-то умные, как они это называют, ремни там, с бесконтактной оплатой и всякое такое. Вот. Еще э, очень классный проект э, «Faces and Laces» на 15-летие коллаборации с Рибок. Э, вот, собственно, Анатолий помнит, как это все происходило. Может быть, даже чуть-чуть расскажет, если захочет. Не, не хочешь? Нет, грустненько. Ладно. Вот. И, соответственно, Сбербанк и Адат. Адат – это граффити-команда, которая сама является таким уникамум, и их мерч он как бы я даже не знаю как это назвать, люди просто покупают, потому что потому что он классный, видимо, не знаю, мне кажется, 80 процентов людей даже не знают, кто такие Адиты и просто покупают их мерч. Вот советую вам посмотреть все эти проекты, вдохновиться, ощутить, невозможное. Собственно, и немножко о том, как, наверное, не стоит делать. А, ну, тут, в принципе, все понятно, единственное, отдельно хочу сказать про коллаборацию бит, э, фестиваля кино бит. Э, а, при поддержке банка теньков. Э, мне кажется, это очень странно, когда банк поддерживает э, мерч с изображением горящей надписи «Будущее». ну типа давайте там, ядерную войну будет поддерживать там, шоколадные шарики Несквик. что-нибудь такое. Ну, вот для меня это вот, выглядит именно так. Мне кажется, так делать не надо. И все-таки, когда вы делаете какой-то проект э, и ищете партнеров, нужно понимать, что эти партнеры могут просто концептуально не подходить к вашему проекту, как, вот, как по моему мнению, произошло с э, вот этим проектом. Ну, Тиньков это отдельная история, вообще, в принципе, их мерч это просто логотип, нанесенный на все. Не знаю, кто его покупает, вообще. Есть у кого-нибудь что-нибудь, Тиньков? За бесплатно даже, чтобы получили. Наверное, нет. Собственно, давайте перейдем к главному вопросу. Как же сделать охуенный мерч? Вот. Первое, что я всегда спрашиваю у клиентов, которые обращаются ко мне, Вообще, нужен ли вам мерч, ребята, потому что многие думают, что вот раз все делают, им тоже надо. И когда э, мы делали коллаборацию с KFC, после презентации э, у нас был забавный момент к нам. Вот все, кому не лень, какие кофейни там хотели с нами коллаборацию. Самое главное, с нами связался производитель майонеза и очень хотел с нами коллаб. Не очень, до сих пор не представляю, как мы это воплотили бы, что это должно было быть. Но, в общем, ребята считают, что им очень-очень нужен мерч. Вот. Собственно, определяя цель э, проекта, который у вас будет, э, ну, из, из этого уже можно понять, какой мерч вы сделаете. Это не обязательно может быть э, какой-то материальный мерч, то есть может быть NFT-арт-гуру какой-нибудь. И вот как сейчас... Медуза занимается сбором э, денежек, и среди э, поддерживающих ребят есть э, ребят, которые занимаются нафта-артом. Его активно продают, и поддерживают медузку. Вот. Э, очень важна идея, мерччик, как по мне. То есть, если вы э, клиенту не донесете, что не всегда просто тупо логотип уместен, ну вот как, не знаю, тот же самый Тиньков но ну, это просто неинтересно нужно донести это для до клиента дать ему понять что а, мерч это инструмент, инструмент повышения лояльности аудитории к бренду к бренду или там неважно к кому к заведению к бренду к а, группе даже если заведение или а, там группа они очень популярны очень любимые там все любят абсолютно все их блюда или там все их песни и альбомы Uh, и покупают в любом случае их мерч, uh, какой бы он там ни был. Если ребята сделают классный мерч, то uh, ну, лояльность будет повышена просто x100. Uh, то есть uh, это очень сильно по повышает uh, ваши uh, очки в глазах потребителя. Uh, вот, собственно, потом нужно... Uh, определить форму, в которой вы будете это все делать. Об этом я сказал раньше, то есть это будет какой-то а, физический мерч или это будет, а, может быть, какое-то мероприятие, может, это будет какая-то коллаборация, в рамках которой вы выпустите какие-то штуки, а, не обязательно там одежда, это могут, могут быть там… Ну, опять же, нужно от идеи и от истории от этого всего отталкиваться. Вот И очень, важно, очень важный момент понимать, что э, если вы… Ну, мы сегодня вообще, в принципе, я вещаю больше про одежду, потому что я в этом больше разбираюсь, чем в NFT-арте, к сожалению. А все бабки там… Э, очень важно разбираться в нюансах технологий и понимать, что если вы, допустим, просто напечатаете там неважно там классный какой-нибудь принт ну это будет клево но если вы там изучите какие бывают там типы печати да а, какие краски есть как можно с помощью принта обыграть ваш дизайн а, это может а, увеличить классность вашего продукта опять же если вы там делаете вышивку да ее можно сделать просто вышивку да сделать просто патчи а, но кроме обычной вышивки есть так называемый в России тафтинг вот это вышивка как на э, спортивных куртках такая как полотенечко вот она у нас есть у нас занимается одна контора на всю страну но она есть и она ее делает или опять же цепной стежок у нас есть ребята Франкенчейн э, из Питера которые занимаются этим тоже выглядит очень круто очень винтажно и что самое главное вручную Uh, это все можно описывать в вашем проекте и показывать, насколько ценен продукт, который вы создаете. Uh, uh -huh. uh, вот. Собственно, конечно же, дизайн очень важен. Тут это самое главное. Uh, и опять же, uh, если вы делаете коллаборацию с кем-то, и вы, вот ваша идея, что мы вот сейчас будем делать для молодежи, очень важно э, делать не косплей, а настоящий продукт. Э, и если вы понимаете, что у вас, э, говоря офисным языком, недостаточно экспертизы в этом вопросе, а лучше пригласить э, какого-то носителя культуры, как минимум для какой-то консультации, и э, шикарно было бы, если бы он с вами работал, именно создавал этот продукт. Вот, вы можете быть там условным посредником да, в этом. Тогда вы получите, кроме классного мерча, настоящую трушную историю от носителя этой культуры. То есть это как, условно, английский язык изучать э, и практиковать его с носителем языка. Вы можете это делать там, с учителем в школе, да? а потом приехать э, в какую-нибудь не знаю, в Америку, например, и ставить там «зысыс это» и все. И как бы все ваши 18 лет э, в школе и университете закончатся ничем. Вот. И э, самый тоже очень важный момент – это подача вашего проекта. А, то есть э, это должны быть не только фотографии. Опять же хочу э, в пример принести наш, э, нашу коллаборацию с KFC. А, мы сделали… Кроме самого вот этого, самой коллекции с KFC, мы сделали показ. Для этого показа мы закрывали центральный KFC на Маяковской. В общем, и наши модели ходили тупо по KFC, вот так вот, по кругу, с подносиками, с едой, и со всем этим. В общем. Примерно все вот так. Я достаточно быстро все рассказал, я хотел бы с вами больше пообщаться, наверное, и послушать какие-то ваши вопросы и ответить на них. Так что, если у кого-то есть вопросики, давайте.